Я пытаюсь тут вот с Серега с рыбой созвониться, списаться, понял. Ну, блять, мы уже через него выйдем на кого-то. У на него только надежда. с ним отдать эти деньги, блять, Машину продали. В рот и ебать заработаем, блядь. Серега, с каким Серегой? Ну, блять, с рыбой, блядь, Серега, ну с мясокомбинатом. А -а, а а Он же стояковый, понял. Блять? Понял. Вот смотри, смотри, мне у нас приехали, забрали двоих пацанов. Понял? Я поинтересовался ну, в Донецк, в другую часть забрали. Нам вообще на отсюда, кибаная. Демобили демобили демобилизация 20 тысяч долларов. Сколько? 20 условных единиц. Они там тысячи я знаю, было, но ну, не 20. Когда. Да вот, ты, когда на гребли все, две тысячи долларов. Ну, когда гребли, то да. А сейчас уже когда люди здесь сидят, конечно. подняли уже. Короче, справка о том, что ты не годен. Полмиллиона. И и на чем да, да. Так, а я и так не будем Я вообще. Я по блядь, ну, закон, да, да. понял. По закону я вообще не должен тут ходить. Да это я знаю. Ты только не вздумай там ничего за это, это никому говорить. Приехали туда на мосты, под мосты. Там это. Mm -hmm. ну, эти лежали, там наши, гражданские, укропы, это, военные а это... Мы, короче, бежим туда. Перебегаем позицию занимать. И это, ну, нам сказали, короче, добивать их по пути. Этих всех плетов, ну, куратов-то. Потом mm -hmm. с парнишкой с одним. Ну, это я так думаю, Ну что, пробовать горло перерезать. Только думаю. Ну, ну, но. но короче, я помню. Парнишка один тоже давал. Ты что еще кому-то голову перерезал? Да, кстати, вот это в самом начале было, третий, ну, четвертый день на вечеринке. Забудьте, конечно. Ты, ты вот скажи, тебе просто захотелось, если ты перерезал, может его просто убить? его мучил? Почему я мучил-то? Просто перерезал ему горло. Ну, когда я еще человеку горло перережу? Я подумал. Ну с тобой такие солдатики извращенные. Только, только никого не рассказывай? Так ощущение, что вообще ничего нет. И вот у меня такое же. И я вообще прям вот один в один, как ты сейчас сказал, у меня такое ощущение, что у нас вообще ничего нет. Вот я хожу сейчас вообще, у меня до украинских носков. И я понимаю, насколько они. какие они питы а наши уставные носки. Ими я не знаю, что он полка будет. Как всегда, мне как просто... Понимаешь, такси... вот мы с тобой покупали трекинговые носки там по 400 рублей, по 600 рублей. Ну... Вот у них такие выдают. Плисовые перчатки, которые у нас там стоят, или магазине тысячи полторы у них выдают. Напыление, анти... ну, которое не горит. Как бы, я не знаю, вот сейчас у меня камуфляж, он вообще он сшит в Америке, дырки даже, То же самое могу сказать про всю остальную одежду, которую у нас есть. Про экировку. Да даже не брать то, что им поставляют, то, что их промышленно шьет, взять их рюкзаки, шлема их, но ну, это реально уровень. А ты за второй батальон знаешь? Нет. Что леску то попали, что они отошли, потом вроде как. Нет, как. нет. Как они тут, как они, вообще ничего не слышал за них? Нет. Вообще? Угу. Да Дописали, что в женской версии этой банде написали, что второй батальон разбежался и они отошли назад. Короче, mm -hmm. пацаны стояли где-то под Бердянском. Mm -hmm. Не получали ни зарплату, ни так понял, толком, наверное, не кормили. Начали жены возмущаться, поехали в концу, нарвались там на Урала. А, ну, ну это я знаю за эту Ну, а потом же их кинули куда-то на передок, они там стояли-стояли, молча-молча, стоять, начали назад отходить, искать пути отхода, попали на россиян, и россияне их разве прикинь, пока поняли, что это свои. Mm -hmm. Вот тебе, б**, армия б**, прикинь, только да, чали, да. что они под обстрел тукров попали. Так что я то так, я же между нами там сильно не распространяй.